Хозяйка нового года совершенно не желает считаться с былой помпезностью, и каждому представителю зодиакального круга у нее абсолютно свои требования. Крыса, с одной стороны, любит все очень броское, яркое, но а с другой поощряет в людях скромность и сдержанность. Предстоящий год можно встретить в сочетании контрастов, например. Надев дорогое колье на вполне заурядный, хоть и качественный свитер. Либо напротив, выбрать дорогое вечернее платье, но ограничить себя в количестве украшений. Любой из этих вариантов будет по, по душе и по вкусу хозяйки 2020 года. Любимые цвета крысы это белый, серый, черный, золотой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 глянцевые, атласные наряды. Хорошее решение в этом случае будет верхняя одежда с бисером или поеточками. Переливаясь под лучами ламп, либо отражая свет лучей, женщина весы станет звездой этого вечера. И, естественно, расположит к себе хозяйку Нового года важное дополнение к общему наряду. Всевозможные ремешки, шнурки, завязочки, которые будут свободны в вашем одежде и образе э, при каком-то легком дуновении прическу имеет смысл собрать в легкий хвостик или сделать себе какой-то у собранный вид при всем при этом и тот и другой вариант будут притягивать к вам в предстоящий год э, как можно больше радости и позитива также кстати очень и очень важный элемент одежды достаточное количество карманов